И всем привет, мои дорогие друзья. Э, сегодня я хотела ну, повыживать на карте. Называется она Остров. Mm -hmm. Так как ну, я снимаю сегодня один. Так у меня как так как все друзья заняты, а я давно выживание не снимала. Так что вот так вот. Mm -hmm. Ты пут путешественник. Когда ты в очередной раз отправился в путешествие, ты попал в сильный шторм. Твой корабль затонул, а ты очутился на этом острове. Главное здание. выжить на этом острове квесты Добу, Добудь деревом, построить, <coughs> построить дом с шахтой и фермой, найди э, пресную воду, найди и спаси пятниц, пятницу. Скрафтить железные инструменты, смастерить лодку, на лодке найти еще один остров, добудь мясо, испеки хлеб, приготовить и съешь тортик, э, построить по порт, почини маяк, не читерить. Ага, приятного поражения. Да вообще отлично. Маяк, а где этот маяк? А, понятно. Окажется, а, все, я, я понял, я понял. <знёжили> <знёжили> я все понял. Первым делом мы, как всегда, собираем деревце Но без этого никак. <знёжили> Ай-яй-яй-яй, это у меня выскочило. Скачивание карты, как всегда. Вы знаете. Я всегда карты скачиваю для вас. <кхе> Сегодня я решил повыживать. Думаю, это у нас затянется на 3-4 серии. Ну, как все равно здесь почти делать нечего, мне кажется. На этой карте много. Так что я не намного серии затяну это. Что здесь? Квестов немного, по идее. Если разгуляться, где вообще отлично. Вот такие карты мне, по идее, нравятся. А те второстепенные так себе. они. М например, вот... Я не знаю, какие... Вам привести к примеру. Вот так вот. <northern> região. Все отлично. Теперь я спускаюсь. Сынюшка, знаешь что? Ты же хотела у меня умереть, да? Вроде бы. Как я помню, ты просила у меня, чтобы я тебя убил. Ну ладно, я не буду этого делать на время. Но те повезу просто сегодня. Сколько здесь сильнее? А лофт сколько? Ой, и молока здесь тоже есть. Молоко даже есть. Да, офигенно. Да, вот нормальный островок, конечно. Так. Из тропического вас а Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот так. И так, что нам надо? Палочки. Потом вот это. Да, ну, как всегда, без этого не обойтись. И я еще пойду схожу в шахту. Ну, как понять, в шахту. Вот так вот. Надеюсь, что нибудь не найду, Хотя вряд ли. Вряд ли, вряд ли, вряд ли. Хотя все возможно. Все бывает, так сказать. Хм. Ну, сейчас я накопаю здесь немного. Хотя для печи. Эх. Потом грохну свиней. Угу. А, да, я грохну все-таки. Они мне не понравились. Тупые какие свиньи. Ну, нам есть же надо. Вы же понимаете, все люди, да? Не обессудьте сильно. Все, отлично. Теперь это да, все отлично. Здесь у нас будет такой, типа, карьерчик. Будем здесь все добывать. Типа, начала такое. Вообще, отлично. Ну вот мне нравится выживание, например, в бутылке, да? Потому что там можно все сразу же найти. Буквально в первый же день. Так. Что мы будем делать сейчас? Сначала мы вот это скрафтим. Потом мы э, скрафтим, наверное, нам меч для выживания. Так сказать. Потом скрафтим. Скрафтим, скрафтим, скрафтим мы. Вот это топор и все. Uh, я надеюсь, мы на мирно... Не, легкую. Давайте легкую все-таки. Только как-то надоело уже на мирно. Это когда мы карты проходим, вот тогда мирно. Че, Вот так. Вот так. Вот так. Все. Uh -huh. Мясо давало. Давало на мясо. Дам. Так. Делаем вот эту фигню все офигенно теперь я даже знаю, где мы дом будем строить наш а, точно, все, все, все я вспомнил, что нам надо было я забыл уже как-то что нам надо было лопата. а все для того, чтобы расчистить здесь территорию потому что мы сейчас здесь Будем, так сказать, строить дом. Ну, вот вот так вот. Мы должны здесь водку построить, сплавать на остров. Но ну, это будет, наверное, в, какую? в следующей серии. Мы сплаваем, я думаю, уже. Кувшинка. Что ж, такая кушинка-то, не наверное. Найти еще один остров. А где он? Вот так. Так. Так, так, так. И так, все отлично. Все схвачено. Так, и теперь я бы <как> хотел бы нарубить мои. Так, у нас опало здесь что-нибудь? Расточки там, типа. Не, расточки не опали, не хотят. Ни в какую сказали, не хотят. Ладно, мы, мы с деревом с какого-нибудь деревца. Ну, ну, ну. Падай, падай. Нет, не хочет, ни одну деревца, не хочет падать. И не говорите нам, что мы будем без дерева. Если у меня реально не попадется здесь ни одного ростка будет очень плохо, потому что без дерева жить нереально. Хм. -хм. Поход здесь реально все-таки будет еле-еле найти росточек. Нет, раска ни одного не выпало. Это плохо. Это очень плохо, но я. Пока что еще не расстраиваюсь. Я не унываю. Мы найдем росточек в одном из каких-нибудь деревьев. Ев. Ну хоть один ты росточек, а. Ты че лень, что ли, выпасти. Я знаю, ты хочешь выпасть. Но ты не можешь. Просто ну не хочешь, да? Ну, ну, ну-ну. Росточек, мой любименький. Ну давай. Я знаю, ты хочешь. О! О, да, саженец ехал. Это победа. Это победа над холодом. Я Вообще отлично. Землицу мы... У нас две только землицы. Это плохо, ну ладно. Может в каких-нибудь сериях нам присоединятся. С кифтом, например. Зозику. Ну, кто-то из них точно присоединится. Эх, так, по-моему, пора домик строить. У нас дерева не слишком много. Ладно, сейчас. Блин. Надо посадить деревца. Ага. Вот так вот. Ну все, растет. Так, главное, чтобы вы, свиньи, неблагодарные не ушли. Дерево у нас все-таки мало. Я предлагаю первую ночь <кх>, как-нибудь перекантоваться вот в этих вот туннельчиках. Мама, Блин. Нет, все-таки я не хочу. Мы должны. Вот, все, все, все, отлично. Time set 1. Ура, время установлено. Все, офигенно. Продолжаем выкапывать и С помощью которого мы построим наш дом. А сколько там? 10 минут нормально. Еще можно поснимать. И еще очень долго будем снимать, еще десяточку минут, так примерненько. Что за фигня? Крипер, сволочь, неблагодарная. Ладно, я люблю такие поворотики. Особенно нам Крипер же ведь помог вообще отлично. Взял тут... Не-не, нормально, крипер, крипер, я думаю, заслуживает похвалы, похвалы нашей. ха ха На палочке хватит. Блин. Я все-таки так не думаю. А вот это. Дарил? А, то он нам подарил уже. Все понятно теперь. Если я буду умирать из-за жратвы, ребят, меня ну, не обессудьте, честно. Послушать понимаете, <клес> что сейчас пока ж такие времена без жратвы вообще туго будет. Но потом, когда мы найдем еще нибудь источник жратвы, все будет офигенно. А честно говоря, не хочу убирать, убивать наших любимых овцев. Ну, и оставлять их здесь тоже будет филово. Ну, все, я думаю, на, у нас тут хватает. <coughs> Мы сейчас пойдем, построим себе маленький такой домик. А, сейчас, погодите. 5 секунд. Итак, мои дорогие друзья, я продолжаю. <coughs> я отходил на несколько минут просто. Тут надо было. Так. Вот так. Так, так, так, так, так. Так, так. Здесь, я думаю, мы <смех> <смех> вот так вот, вот так сделаем. И у нас будет вид на море, вы что? Без вида на море мне кажется, никто не живет. А чтобы это нам обеспечить, нам надо вот это собрать. Это мы сейчас собираем быстренько, я думаю. Ставим. Жарится. <смех> Жарится, да, умный. <смех> так, все отлично. Мы копаем до сих пор. <смех> Вообще, мне кажется, нормальненько выживается пока что. Правда, одному скучно, ну ладно это мы переживем Спасибо. так это мы землицы сделаем пока что пока у нас дерево нормально не станет <плодил> земли то у нас здесь хватает конечно поэтому мы землей и будем пользоваться настоящего время <плодил> <плодил> книгу я думаю пока что положим сюда что она нам будет мешаться, что ли. так ну, вот здесь на вот. да, мы сделаем проходим так, проходим так да сейчас угу. дверцу сделаем вот так, вот, вот так, и так все. Здесь мы. Блин, нафигу да, О все, наконец Сейчас хоть столько сколько-то будет панели так сказать. Блин, почему я всегда говорю, так сказать, а? Прекрасный вид на море. Кстати, от, а здесь вот, вот так, так вот, все. Так, мне кто -то написал, а мне как-то пофиг, <coughs> разумеется. Так, мы сейчас это достраиваем этот домик и все отлично будет. Вот так, вот так, так, так. Э -э блин. А у нас еще мало булыжника. Ладно, придется сходить в шахту, хотя у нас и так ничего Немного. Так, мы будем с этим делать? Делом поступать? так все отличненько строим, строим, строим хватает, хватает вот так и вот это так, так так и вот так, еху, хватило Слава богу, хватило вообще отлично. <coughs> я думал, ничего не хватит. Ай-яй-яй. Хотя, да, у нас не хватает его. Вот. Все-таки я не могу заделать. <coughs> Блин, а у нас же ведь повыше. Хотя, ладно. Пока что и так хватит. Да, мне кажется, пока и так хватит. Потому что это у нас все равно сейчас все не вечно. Все не вечно. Даже доски не вечно. Все, все, все, все, все хватит. Блин, что-то у меня с голосом. Фигня какая-то. Переделываем. И вот так все. Ложим вот сюда. Это берем рубить пойдем скоро так все ура мы почти почти почти почти почти вот все мы достроили дом это не может нас не радовать я надеюсь это нас всех радует мы достроили дом да и дальше что там а надо бы пойти посмотреть, что там с нашим деревцем, а с деревцем ничего не случилось. Потом как деревце это деревце. Вот это да. Думаю, думаю, сидеть будет лучше. Я еще думал, сплаваем куда-нибудь вообще. Сколько там? 18 минут. Да, неплохо. Но дерево в Так, надо достать мой любимый меч. Так. Не, никого нет, ну он. Еще такой крипер сзади, и все, окей. Криперы, кстати, любят это делать вообще. Как крысы сзади берут, нападают. Так. Нет никого. Мне показалось, что то псищикло. Опять. Блин, это у меня похудела глюки. <смех> <смех> так, вот мы почти насобирали дерево. Здесь мы выживать будем без гемона, разумеется. Я не хочу с гейммодом. Мне не нравится. Ну, перстан нравится, по <свот> Да вообще всегда лучше без гейммода играть. Но иногда создатели тупые. И из них нам приходится с вами... <свот> так. В общем-то, вроде бы, что-то мы уже выполнили. Построить дом с... <свот> ну, сейчас с фермой пшеницы. Сейчас мы ферму сделаем. Я сейчас из себя сделаю школу, понятно? Будешь мне что-то мешаться? А ты что? Давай, иди, Краси. Так. Это у нас часть. Начинается начало. Называется начало. Так. Блин, значит, это кончится. А у меня, по-моему, не хватает на еще одну. Мира у нас здесь похудела, все. Да? А, нет. Сейчас возьмем еще. Блин, хоть бы угля нашел бы. Это вообще нифига. Фигово, фигово пока что. Домик скромненький. Жизнь фигово. Отлично. Все как по, по плану запланировано. Эх. М -м Сейчас это сделаю. В общем-то. Вот так вот теперь мы делаем угу. две два топора. Как всегда, в общем-то. Ой, блин, еще и темнеет. Как назло. Опять сидим дома. Я сижу дома. Я сижу дома, сказал. Ух ты, там у нас Зодик в сети, Скиф. А нам пора заканчивать нашу серию. Всем спасибо за просмотр, это была наша первая часть начала выживания на острове. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Скайзекит. Всем пока.